мир всем сегодня 6 октября Вот у нас в алтайском крае такая классная погодка такая снежная настоящий бабе лето Вот домик красиво смотрится прям как на рождество И... и звуки. Снег под ногами хрустит. Животные все спрятались. Бежали. Не все спрятались. Кто-то пасется. А кто-то сидит, скучает. О, пошла догонять своих. Где же мои друзья? Где мои подруги? Только пойдем посмотрим, где ее подруги. Сейчас ней не поспеваю. Вот они все друзья, товарищи. Ой. Ой. Снег попадал. Ну вот. Что-то все равно покушают. Травка-то вон еще есть, еще даже зеленые. Травка. Сейчас будут пастись. Все равно этот снежок, конечно, еще растает. Ну ладно. Вот такой вам привет. Почти зимний. Спали потеряевских. До новых встреч.